И рандом yeah, yeah. Эти стены Бутылка, а я Шампунь, это место Копилка Для страдания и боли Эти двери закрыты Это ваши глаза Это место Как грядки, а я Корень фасоль и Не надо думать, что я овощ Не сходи с ума Метафора, метафора, мой односложный бит и минорные текста. Это точно заболит твоя голова. Давай купит усталый, путь будет жаль, но мы разобьем его. Ну и возникает логичный вопрос, а чё так коряло-то? Все, просто я скачал ради интереса Уолк Бэнк на Android. Вот так мне и выглядит редактирование дорожки в реальном времени. И дело в том, что у меня при нажатии на экран просто капец какая атовая задержка. Поэтому я не стал ничего равнять там просто как вышло, так вышло. Натыкал там какую-то хрень, получилось то, что получилось. И так как я давно ничего не выкладывал, планирую на этой неделе, я решил как-то разнообразить канал. Ну, в общем, спасибо за просмотр. С вас, как обычно, подписки, лайки, комментарии. Ну и до новых встреч!